2020 20. Все обнулилось Все, буквально все обнулилось Перезагрузка, полная перезагрузка Все по нулям И Конституция обнулилась И мировая экономика обнулилась И Евровидение обнулилось И День Короля в Голландии обнулился Все, буквально, в буквальном смысле Все, все, все обнулилось По нулям, 2-0, 2-0 Роттердам, Ахой Евровидение Также отменилось, полная жопа смотрел на днях сводочку евровидения у нас там постсоветское пространство лидирует в просмотрах на ютубе на первом месте россия потом идет литва далее азербайджан армения и на шестом месте украина на пятом израиль так что ныне э, постсоветское пространство в европе пользуется большим спросом э, конечно они это все пережили уже видели но Чё, наверное ностальгия раз они решили вот так вот постсоветское пространство э, в пятерочку то выдвинуть так что ну давайте удачи группа раз два три